Приветствую всех и мы продолжаем делать нашу систему вооружения и непосредственно систему атаки рукопашным боем. И сегодня мы немного поработаем с анимациями. Так, давайте создадим enumeration для нашего анимационного блупринта. и назовем его enumeration active state. Так enumeration active state здесь нам нужно создать э, так дефолт. и также нам понадобится атака. Так это мы можем закрыть. Так, я все позакрываю анимационный мы оставим и это мы пока что оставим. Так давайте э, перейдем в Weapon компонент и здесь э, сделаем некоторый функционал. Так давайте функция функция. Так, первая функция у нас будет э, ignore root motion. И вторая функция у нас будет э, так, зачем еще одну создал? Э, это будет enable root motion. для того чтобы мы могли отключать RootMotion, когда нам это понадобится. Так, давайте для начала игнор motion, пропишем. Так, нам нужен character moment. Дальше нам нужен get last input vector. Get last input vector. Так, get last. И нам нужно э, не равно. Если не равно нулям, э, так сделаем branch. то есть если персонаж не двигается то нам это без разницы нам нужен анимационный instance get instance и здесь нам нужна нода set root motion и здесь вставляем ignore root motion а теперь вызовем set timer by function name и здесь нам нужна функция enable root motion мы скопируем ее название и ставим его function name время давайте я выставлю не знаю 030 32 То есть, когда у нас произойдет игнор motion через 32 0,32 секунды, у нас проиграется функция enable root motion и он включится обратно. Так, теперь давайте пропишем enable root motion. Здесь все просто, Anim instance set root motion mode и здесь uh, root motion from montage only так, compile save и также нам понадобится еще одна функция reset state uh, reset state Давайте добавим переменную Active State. Тип переменная Active State. Как мы помним, это наш enumeration. Default. default. Все верно, странно. Uh, refresh Notes. Так. Ну, что я здесь понаписал? <laughs> uh, так, атак Дефолт Active State. Uh какой я выбрал active state uh, я понял uh, у нас uh, мы же создавали так character plurim character state uh, так я не понял active active state у нас есть еще один мы его создавали Для нашего анимационного блупринта, насколько я помню, для смены состояний нашего AI. Здесь давайте наименуем то, что это AI, active State, чтобы мы не путались, и в weapon-компоненте здесь нам нужен Active State именно нашего персонажа и соответственно здесь default так теперь перейдем в легкую атаку и выставим active state соответственно на атаку И также достанем нашу функцию ignore root motion. Единственное, что в, в ignore root motion я бы еще добавил, это нам нужна ссылка на character. Давайте в инициализацию нам нужен наш персонаж ссылка на нашего персонажа характер здесь так характер и сделаем промовтуварибл был нам нужна ссылка для того чтобы мы могли отключить контроль нашей камеры давайте перейдем к персонажа и так на begin play в графе у нас здесь character мы подаем self и в ignore root motion я хотел бы сделать следующее это достать нашего чай я также его компоненты помещу так get get fps камера set use pound control rotation я хотел бы его здесь отключить и соответственно нам его нужно будет включить в enable road motion Так будет э, правильней. Так, инициализацию закрываем. Так, функцию игнор мы поставили. И теперь так print string мы уберем. Мы также достанем set timer by function name и функцию restState мы вызовем здесь время поставим 3 секунды теперь нам нужно перейти в анимационный блокпринт в функцию character reference где мы прописываем все референсы от нашего персонажа здесь мы достанем так референс и здесь нам нужен гет компонент бай класс то есть проверить если наш компонент так компонент персонажа is valid, is valid. И если он здесь есть, нам нужно записать переменную getActiveState так from to variable active state так если валидно записываем переменную и что нам теперь остается остается нам следующее это создать то что когда мы атакуем э, персонажа он какое-то время должен оставаться в позе э, в состоянии атаки так э, это мы сделаем так переходим в анимационный блубринт у нас здесь есть uh, base locomotion да и что мы сделаем так movement мы можем это здесь прописать либо же Да, давайте здесь пропишем. Так, нам нужна blend blend нет, нам нужна Active State. Сначала теперь blend и active state. Так, дефолт поза у нас есть и атака. Соответственно, дефолт у нас будет Base Locomotion. атака у нас будет это анимация а, так где же она где у нас анимационный ассет айду так кб айду так и blend time а, я бы выставил наверное не знаю, 0, и так план тайм, я также выставлю 5. Так, в принципе, в принципе, я думаю, мы можем это проверить. Так, мы просто стоим, мы атакуем, и наш персонаж какое-то время стоит в позе атаки. У нас это стоит 3 секунды, по-моему. Правильно напомню, он стоит в позе атаки так, мы можем сделать больше времени я напомню то, что мы после проигрывания монтажа через определенное время запускаем reset state который возвращает нас в состояние idle так давайте выставим 5 секунд и атакуем раз, два, три, четыре, пять, да и у нас все нормально. Единственное, если мы атакуем, то мы будем двигаться, но мы будем ездить. Поэтому нам нужно сделать проверочку в анимационном блупринте. Это было бы, конечно, проще, если бы мы это добавляли немного в другом ключе. Так, как бы нам сделать это? Нам нужна скорость персонажа. Если скорость больше нуля... Давайте возьмем... Or Boolean или же у нас так флот turn not не равен нулю так не равен нулю blend By если Фолс так, как бы как бы здесь сделать, если Фолс? Да, давайте наверное все таки отдельным стейтом это выведем просто будем переходить туда и обратно здесь не совсем удобно в одном стейте это все прописывать у нас есть здесь между тернами мы пропишем так а так айду и выход так будет намного удобнее здесь просто будет анимация на вход мы подаем active state равен если он равен атаке то мы переходим соответственно в idle атаки но нам также нужно проверить скорость если скорость персонажа больше нуля хотя нет если равна нулю если равна нулю так это вверх здесь мы end берем end boolean И давайте, наверное, повороты пока мы сюда добавлять не будем, поскольку повороты я бы добавил непосредственно анимациями, чтобы он все-таки поворачивался, когда стоит на месте с поднятыми руками. Так, и на выход у нас должно быть get равен дефолту. или же or boolean или же наша скорость больше чем 0 то тогда мы переходим в другое состояние и здесь вместо бленда который мы устанавливали там мы установим его здесь давайте я поставлю единицу и посмотрим как это будет выглядеть так для дебага для дебага я бы выставил его сюда и здесь мы можем выбрать за кем смотреть так мы видим то что у нас сейчас момент и у нас проигрываются повороты тела так я нажимаю атаку он стоит у нас два три 4 так 5 и он возвращается в idle состояние если мы начинаем двигаться то он автоматически опускает руки так мы стоим стойки двигаемся он опускает руки и мы можем двигаться так если мы бежим у нас ничего не произойдет поскольку мы не делали этот функционал так давайте еще раз посмотрим мы атакуем он какое то время стоит в стойке и опускает руки и становится обратно в идеале бы еще сделать несколько анимаций примеру один стоит это вход в атака идол второй это выход из атака Idle. так на этом урок мы закончим всем спасибо за просмотр и до новых встреч